Кто из присутствующих в большей степени внутрикорпоративные чем вне корпоративные? То есть кто в большей степени изнутри? Если такие есть, да, я вас очень хорошо понимаю. Спасибо, спасибо. Хотя бы иди, спасибо. Моя задача с вами поделиться ориентирами, в каком направлении самим развиваться. Наличие конфликта как такового внутри компании – это здорово. Если этот конфликт функционален,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 Если вам это не надо, вы проголосуете своим вторым способом, то есть мне будет понятно, какой эффект. Но пообещать когда, пообещать какой для этого нам потребуется бюджет, какой ресурс сотрудников нам для этого нужен, какая именно нужна проектная группа. Но тогда, когда кому-то из руководителей вы приходите с предложением, а давайте вот эту штуку построим у нас. О, круто, слушайте, отлично. Вопрос второй. Кому удалось, тем не менее, прорваться? Что делать в этой ситуации? Ну, вот что делать? Ваш профессиональный опыт, ваша профессиональная интуиция, ваш взгляд на реальную проблематику компании, в которой вы работаете, говорит вам о том, что вот этой штукой ну, вообще надо бы заняться. Вы знаете, я искренне другого пути не вижу. Я вообще не вижу другого пути. Проект в области материальной мотивации. Финансовый директор и президент компании опять, подписали внедрение этих изменений в материальной мотивации на всю компанию.